Всем привет на ночь глядя, всех с наступающим, с наступающим. Мое поздравление такое немножко опять с телеканала. 2022 год, я его особенно ждала, потому что он из того, что нашла я, он был предсказан. Если сопоставить Евангелие от Матфея и от Марка, то там есть одинаковые строчки под номерами 20 и 22. В этих строчках слова. Если бы не сократил Господь дни сии, то не сохранилась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Ну и я так сопоставила, подумав, что это может означать 2022 Ну, как всегда, оговариваюсь. Если не угадала, значит ошиблась. У меня все так. Если не угадала, значит ошиблась. Что я еще могу сказать? А номера статей, их произведение дает число 312, которое, на мой взгляд, символизирует планета Земля. Я сейчас не буду объяснять, откуда я это беру, как я к этому пришла. Это надо шепот перерывать и показывать, каким методом я к этому пришла. В общем, этот год был предсказан. Далее вниз по ниточке или вверх по ниточке обнаружилось, что двойка, такое засилие двоек, во-первых, похоже на Лебедя, во-вторых, это и связано с созвездием Лебедя. В созвездии Лебедя в этом году, возможно, в феврале, ну, не знаю, когда, ожидается слияние двух звезд, это будет такое очень видное и красивое событие на небе. Ученые пишут, что они не знают, когда точно, что это может быть плюс-минус год, не знают, но три-двойки в название включили. Я думаю, этот год будет чем-то особенным. Я не знаю, чем. Я его особенно ждала. С 2020 года за пару лет мы все стали взрослее, да? Мы стали объективнее. Я сейчас даже вот эти абстрактные вещи: здоровье, счастье, там это самое. Я даже это не произношу, потому что мое ощущение, что оно не особо работает. Я скорее п -п пожелаю что-то конкретное. Я желаю нам всем информации, всем, кто влючен в конспирологией, притока новых конспирологов, свободы слова, свобода самовыражение, чтобы мы спо спокойно говорили обо всем об этом и даже больше освещали любые события, даже те, которые мы считаем преступными или неправомерными. Я желаю всем нам больше наших человеческих прав, чтобы они были не только на бумаге, но и осуществлялись на практике. Вот тогда все будет к лучшему. Так, еще в стиле про оленей. Оленей темы очень много. У антибабистов есть свой, своя категория оленей. По сути, они так называют людей с дающим поведением и дающим мышлением. Олени. У Санта Клауса олень, у Санты. Оленья звезда есть в созвездии рака. Наверное, с ней что-то связано. Это надо еще копать и рыть. В Бэтмене почему-то упоминается название имя олененка. В Бэтмене 92 -го года. С оленями что-то точно связано. Да, и насколько изменилась лично я, я сейчас хочу сказать, что с одной стороны проблема не решается, если ее не назвать. Есть у нас такой эффект к лучшему. Есть эффект плачущих ангелов, когда ты не, не, не знаешь, а за твоей спиной пишут законы, то тебе надо отслеживать, чтобы кто-то не делал что-то против тебя. Такой эффект есть, и в то же время есть силы, которые решают такие проблемы, о которых мы и не знаем. В то же время есть те, кого мы абстрактно называем силами добра, кто работает над нашим вызволением. И я их тоже поздравляю с Новым Годом. До чего дошло, да? Главное не говорить психиатрам. Я поздравляю с Новым Годом тех, кого не вижу трехмерным зрением. Чему нам всем надо научиться? Это формулировать свои желания в Новом Году. Меньше абстрактного, больше конкретного. Это то, что и лично мне было не свойственно. Так что с наступающим желаю прав, желаю информации, желаю конкретики. Желаю хорошо формулировать каждому, чего он хочет на самом деле. И иметь возможности и желание и делать это иногда самому, исправлять свою жизнь в то, в то русло, в которое хочется. Всех с Новым годом 2022, как же я его хотела.